Mm. <music> В Казани 16 сентября прошел Всероссийский день бега Кросс Нации 2017. Самый массовый забег длиной в один километр собрал более 20 тысяч участников, среди которых были представители различных возрастных категорий и уровней спортивной подготовки. Я поддерживаю здоровый образ жизни, каждый год принимая участие и в Кроссе нации, и на лыжне России. Мне это нравится, я этим живу. Соревнования были открыты школьниками, которые сдавали норму бега ГТОН. На 2 километра. За ними на старт вышли профессиональные спортсмены, которые испытывали себя на дистанциях длиной 8, 6 и 4 километра. А уже после состоялась торжественная церемония открытия. Главными на мероприятии стали многотысячные массовые забеги. Победители соревнований наградили кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России. Аурелия Сташкова, Иван Ивсеев, Универньюз.